Поехали. Так, добрый день. Я представляюсь, кто меня еще не знает. Меня зовут Екатерина Клопенко. Я лидер компании BioC и один из основателей проекта Бизнес BioC. Сегодня мы будем разбирать очень такую важную и нужную тему, как развитие бренда в социальных сетях. Сегодня Ольга да, Зимерева просто переполох устроила в чате, потому что первая ее регистрация пришла именно с брендом. И вот э, это одно из доказательств того, что действительно бренд очень-очень-очень важен. То есть это просто, э, я не знаю, инструмент номер один вообще э, в нашей работе. То есть, конечно, существует множество разных э, методов, которыми мы работаем для быстрых регистраций, но не таких, скажем так, качественных, да, а вот как раз развитие бренда дает нам реально качественные регистрации. Пусть это будет не каждый день по 10 штук, но зато мы знаем, что люди приходят действительно реальные и готовы с нами работать и сотрудничать, стать нашими реальными партнерами. Ну, давайте, поехали дальше. Так, стоп, перескочила. Угу. Давайте разбираться. Да? Начнем с самого начала. Что же такое бренд? Да? Вообще бренд это как ассоциация и в сознании целевой аудитории символизирует какие-либо определенные качества, либо продукта, либо характеристики самого производителя данного продукта. Бренд становится брендом, когда он узнаваем и когда он популярен. То есть мы все прекрасно знаем множество компаний, которые стали именно брендовые. То есть когда мы они у нас на слуху, когда мы знаем, что если э, звучит имя данной компании, то э, компания отвечает за качество, за хорошее обслуживание, за возможно высокие зарплаты и так далее. Вот это вот очень важно. Бренд как раз в этом и заключается. В чем же заключается именно развитие нашего бренда? Мы не будем с вами пиарить нашу компанию. То есть компания, в общем-то, пиарит сама себя. Мы должны, то есть наша задача должна состояться в том, чтобы мы пиарили сами себя. То есть чтобы мы стали брендом. То есть бренд это я, это мое имя и моя фамилия. Как определить, насколько ваш бренд раскручен, да, то есть, ну, во-первых, меня узнают в социальных сетях, возможно, где-то, да, знают по имени, находят на каналах YouTube и в социальных сетях, вас рекомендуют, допустим, посмотрите, вот такого-то, такого-то человека, да, у вас интересуются, у вас спрашивают, вам начинают подражать, вас начинают э, списывать что-то, да, пользоваться вашими э, идеями, вашими э, текстами, да, вашими мыслями. Вот об этом, э, как бы можно сказать, что э, бренд как раз в этом и заключается, вот в этом данном пиаре. Как только вы получили все плюсы по данным перечисленным компонентом, то можно сказать, что ваш бренд действительно существует, и он удался. Итак, давайте с чего мы будем начинать с вами строить свой бренд. Конечно, у многих тут, э, ну, вот смотрю, по-моему, у всех абсолютно есть свой бренд. То есть брендовые странички, но мы должны еще раз пробежаться, все четко и по порядку разложить. Возможно, что-то где-то у кого-то не так, неправильно. Ну После этого вебинара, конечно, нужно будет все подкорректировать. Итак, готовим страницы в социальных сетях под бренд. То есть мы развиваем свой бренд именно в социальных сетях. YouTube мы сегодня трогать совершенно не будем, чтобы вебинар не затягивать. То есть я думаю, что это нужно будет отдельный совершенно вебинар по Ютубу делать поэтому мы будем касаться только именно социальных сетей Итак, какие же социальные сети использовать вообще вообще вот по сути если вас хватает сил используйте все какие вы знаете в которых вы умеете работать вот чем больше будет социальных сетей тем лучше берем обязательно страничку вконтакте должна быть страница Ваша личная да, страница плюс бизнес-группа. Инстаграм-страница, Одноклассники-страница плюс бизнес-группа, Фейсбук-страница плюс бизнес-группа, либо бизнес-страница. Я не знаю, uh, uh, Твиттер, вот Майл. Какие вообще возможно, да, если вам удобно работать в данных социальных сетях. Вот Чем больше у вас будет социальных сетей с брендовыми страницами, тем будет намного лучше. Сюда еще можно добавить Телеграм, но опять же Телеграм я тоже хотела бы выделить в, отдельную, э, в отдельный вебинар, потому что ну, очень много э, есть, что рассказать про раскрутку именно Телеграма. Поэтому сейчас пока что касаемся только именно социальных сетей. Почему я вам говорю бизнес-группах обязательно, да, допустим, в том же ВКонтакте, в тех же Одноклассниках или э, в Фейсбуке? Нужно иметь в виду, что социальные сети имеют такое свойство, как модерировать ваши страницы. Поэтому многое запрещено публиковать в социальных сетях, в том числе, допустим, какие-то ссылки специальные, да, допустим, на ваш канал YouTube, или на ваше видео, или, допустим, на регистрацию. Да. Очень часто бывает, что эти ссылки просто пропадают или блокируют за это вашу страницу. Поэтому, конечно, очень хорошо начинать развивать совместно и страницу, и бизнес-группу. То есть бизнес-группа это как раз открытая группа по бизнесу, да, куда добавляются все желающие. И как с ней работать, в общем-то, есть отдельный вебинар по работе в собственных группах. Кому интересно, обязательно открываем этот вебинар, смотрим и совмещаем. Как должна быть оформлена ваша брендовая страница? Брендовая страница это я, это ваше лицо, да, вот, это ваше имя, поэтому все должно быть красиво. Ваш аватар должен, то есть вы должны подобрать очень хорошо вашу аватарку, чтобы вы там выглядели улыбающимся, да, чтобы никакого угнетения на ней не было. То есть желательно, чтобы лицо было видно очень хорошо, глаза ваши были видны. Потому что человек, который заходит к вам на страницу, обязательно будет смотреть вашего аватар и все равно по своим ощущениям, нравится ему человек, не нравится и так далее. Фамилия имя, конечно же, настоящие, никакие не выдуманные, то есть имена мы и так ставим всегда настоящие, но на некоторых рабочих страницах мы позволяем себе фамилию изменять. Так вот, в брендовой странице у вас должна быть фамилия лично ваша. Как можно больше своих фото, красивых, позитивных, можете даже, вот, конечно, рекомендую сделать хорошую, качественную фотосессию, но я прекрасно понимаю, что это немалые деньги, поэтому вот не знаю, берите своих там детей, мужей, э, я не знаю, брата, сестру, ну, в общем, кого возможно, да, э, выберите самые лучшие уголки вашей э, квартиры, да, приведите себя в порядок, пусть сделают не профессиональную, любительскую, но э, такую красивую фотосессию, пойдите куда-нибудь в парк, пусть пофотографируют вас в парке, тем более, что наверняка в каждом городе даже в каждом поселке есть красивейшие места. Вон Юра с Тюшей. такие фотографии прекрасно сделали в осеннем лесу, но вот просто любуешься. И вот сейчас они вот этими фотографиями постоянно пользуются и очень красиво и актуально получается. Дальше никаких репостов, только свои посты. имеется в виду никаких репостов с левых групп каких-то, да, или с левых страниц, то есть понравилась вам страничка там у какой-то девушки, да, вот ее пост, да, вы раз себе сделали репост, оставили на стене, ни в коем случае, если вам понравился этот пост, понравится и вашим посетителям, вашей страничке этот пост, соответственно, что будет дальше, дальше люди пройдут на эту девушку по этому посту, да, и до свидания, забыли что они вообще у вас были поэтому никаких репостов ни из каких групп со, да вот я и хотела остановиться ольга да, со своей группы можно для чего мы делаем свою группу пожалуйста вы туда можете всякие ссылки видео все что угодно вот кидать в группу то что ну скажем так поздравлялки ну все все, что может заблокировать вот на обычной странице, вы все это можете делать в своей группе. И, естественно, это репостить на, свой, на свою брендовую страницу. Если люди даже туда и перейдут, да, то вы являетесь единственным человеком, который э, будет создавать посты. То есть обязательно в группах закрываем все э, галочки, которые будут разрешать кому-то э, делать э, информацию, да, э, публиковать посты. Поэтому... Публикуем только сами, чтобы никаких больше э, ничего открыто не было. Поэтому, ну, дальше вашей группы человек не уйдет. При этом, еще если вы сделаете, закрепите в своей группе пост, да, допустим, с той же ссылкой на регистрацию или на ваш канал YouTube, то, ну, по-моему, дальше вас человек просто не убежит. Вот. Дальше идем. Никаких открытых продающих постов. Вот, например, да, там кидаем пост э, на вашу брендовую страничку, да, вот как наши э, картинки, да, созданные специально для работы э, по другим методам. Допустим, требуются сотрудники туда-то, туда-то, туда-то, или там требуются рекламщики. Ни в коем случае на брендовой странице подобных постов не должно быть. То есть вы можете создавать какие-то дополнительные свои странички, да на которые будете репостить, допустим, с брендовой страницы свои, свои собственные посты, и на тех вот на тех на левых страничках вы можете размещать иногда подобные посты по как бы посты продавашки, но на брендовой странице ни в коем случае таких постов не должно быть. Дальше. Как оформить, да, вот сам, сам вот как бы заголовок, да, вернее первый пост, который желательно закрепить. Напишите, если вот пока не знаете, о чем, да, будет этот пост, напишите о себе. Он должен быть читабельный, и интересный, достаточно небольшой, несколько слов, ну, я не знаю, там пару абзацев, да, с красивой такой хорошей позитивной фотографией. Отправьте обязательно. Этот пост к нам в чат на прокачку, чтобы вам поставили лайки, чтобы написали какие-то комментарии позитивные. Конечно же, обязательно в этом э, посте, э, в конце, да, э, припишите, что ждете свою команду людей, да, что готовы обучать, ну, вот что-то такое. Не напрямую, что... Я принимаю людей в команду, да, а вначале э, распишите себя, опишите, допустим, какую-то свою небольшую историю, и в конце вот сделайте такой, э, подведите итог. Естественно, закрепите данный пост, и вот если пока вот у вас нету ничего более интересного, то есть вот этот пост будет у вас висеть в шапке, когда люди будут заходить к вам, они будут видеть э, первую вашу интересную информацию лично о вас, да, ну и уже дальше посмотрят, что у вас есть интересного на вашей страничке. Вот таким вот образом примерно мы должны оформлять все брендовые странички, в общем-то, во всех социальных сетях. Дальше. Когда мы все оформили, когда у нас уже все сделано, да? страничка готова, в общем-то, посты мы накидали первые, да? потому что ну, <coughs> должно быть хотя бы 10 постов, чтобы начать, уже э, работать с целевой самой аудиторией. Да? Э, мы должны, конечно, с вами определить целевую аудиторию. Что это значит? Э, это очень важно, так как написание поста и его восприятие будет интересно только тем, кому он лично направлен. Вы прекрасно понимаете, если вы пишете пост для студента, то у вас, скорее всего, что для мамочки, допустим, 35-летней, да, имеющей двоих детей, этот пост будет уже ну, не актуален. Допустим, да, или наоборот. Вы пишете для мамочки, 35-летней с двумя детьми, замужем и так далее, и его будет читать, допустим, молодой студент или мужчина активный бизнесмен. То естественно, этот пост будет уже не интересен для него. Конечно, работать на все аудитории сразу целевой аудитории невозможно. Поэтому попробуйте вначале выбрать свою аудиторию целевую и попробовать на ней отработать а, те посты, которые вот, вы будете готовить именно для них. Когда вы почувствуете, вот, что люди начали отвлекаться, значит вы на правильном пути и поймете, что эта аудитория, в общем-то, у вас уже проработана, и вы можете с ней работать, только в том случае уже можете взять следующую целевую аудиторию и уже писать дополнительные посты к следующей целевой аудитории. Как же определить эту целевую аудиторию? Но Я советую сразу же вот первую целевую аудиторию брать на примере себя. То есть, сначала определите, кто вы. Полностью по пунктам распишите себя, кто вы такой. Э, то есть возраст, пол, семейное положение, чем занимаетесь в данный момент, что любите посещать, допустим, кино, театр, спортплощадки, детские площадки, да, или какие-то музеи, возможно, вы любите ходить, может, в лес, грибы, ягоды, занимаетесь там разводом цветов, да, какие существуют у вас проблемы конкретно, да, допустим, у меня проблемы там с детьми, э, там часто болеют или наоборот э, занимаются спортом, вот вам интересно как он будет там развиваться да? ну в общем, вот, вот это вот очень главное, то есть нужно определить какие существуют проблемы у каждой целевой аудитории, то есть у той аудитории, которая выбрана именно вами как определить проблемы, если ну, вот вы, скажем так, пугаетесь ну, вот вроде как определили целевую аудиторию, а не можете понять, а что же за проблемы да, у этой целевой аудитории что нужно сделать? Нужно найти их в интернете такую целевую аудиторию, то есть понять, где они находятся. Ну, допустим, да, мамочки в декрете, где они могут находиться? Ну, На каких-то э, форумах, да, для мамашек, я не знаю, там на каких-то форумах, там допустим по одежде, по какой-то, да, там допустим по той же самой детской одежде. Где могут находиться, допустим, молодые студенты? То же самое, группы ищем, ищем... Э, Различные э, форумы, э, то есть не только в самих социальных сетях, но еще же есть в интернете очень много различных форумов, которые ну, вот реально э, дают возможность обсуждения. И вот на этих форумах читаем, переписываемся, сами оставляем комментарии и смотрим, э, что людей интересует, что вы лично можете да, предложить. И если вы видите, что человеку что-то э, действительно вы можете посоветовать, обязательно пишите, делайте это очень интересно. Обязательно оставляйте свои контакты таким образом, чтобы человек мог на вас перейти и посмотреть, что же э, такое, вот, вот, вот такой за человек, да, такой классный у него комментарий был. Или вот он так здорово посоветовал что-то, да, и, вот, и, и стало как бы очень интересно вот и как раз вот девятая до да, позиция это как раз то то чем вы можете помочь своей целевой аудитории поэтому то есть вы вначале выбираете все все все положения затем вы выводите проблемы потом определяете где лично можете найти вы в интернете свою целевую аудиторию и да? И последнее. Чем вы можете помочь? Вот когда вот, вот три вот этих последних показателя у вас сформируются, да, тогда вам будет достаточно легко работать со своей целевой аудиторией. Вы сможете прекрасно писать посты конкретно именно для этой целевой аудитории. Скажем так, будете бить в самое сердце, в самое яблочко. Так, пост. Uh, Все, определились, оформили страницу, определились целевой аудиторией. Uh, теперь что? Теперь контент. То есть наши как раз посты. Пост в социальных сетях – это основной наш инструмент, который вас продвигает и, в общем-то, рекламирует. Пост должен быть написан лично вами и пропущен через себя. Он должен заинтересовать вашу целевую аудиторию каждого вашего поста должна, должны ждать люди то есть это приходит со временем и с опытом наполняемость контента должно иметь следующие соотношения 80 должны быть полезные посты то есть это те посты которые вы будете давать какие-то полезные советы возможно они будут касаться допустим не будут касаться бизнеса но будут касаться вашей целевой аудитории они, возможно, будут полезные посты касаться именно и бизнеса, плюс с вашей целевой аудиторией. Возможно, вы будете там что-то другое, да? То есть они должны быть полезными. Дальше. Обязательно 20% это посты о себе. Личная жизнь, дети, успехи, семья. В общем, людям очень интересно знать о вас все. Они обожают читать про тех людей на, на, на те странички на которые они заходят если видят что человек открывается и показывает не только свои успехи да но и э, свои неудачи и плачется и где-то может быть советуется да со своими э, скажем так со своей аудитории да то, конечно, это становится интересно. И за вами начинают наблюдать. А это как раз то, что нам надо. И 20% это должен быть продающий пост. Но не тот пост, да, который я вам уже говорила. Вот эти вот картинки, что там требуются рекламщики или требуются э, сотрудники и так далее. Нет, это должен быть э, пост, который э, начинается да, и в конце э, захватывает вас, предлагает вступить э, в вашу команду. Вот такие посты... Э, очень актуальные, ими нужно пользоваться, ну, вот примерно в таком соотношении. Какие рекомендации по, скажем так, опубликованию да, данных постов? Во-первых, создаем посты 1-3 раза в день. Лучшее время для публикации это 18-23 часа берите время для себя не по москве а именно вот свое личное время потому что очень часто бывает что именно стоит ваш город и к вам очень много добавляются э, с вашего региона людей поэтому если вы будете ориентироваться только на москву да то к сожалению вы можете пролететь с многими людьми дальше вы можете про анализировать свою целевую аудиторию и посмотреть в какие промежутки времени у вас э, наибольшая активность. То есть, допустим, в том же контакте вы можете увидеть, что э, внизу, по-моему, есть количество людей на сайте, да? В данный количество людей, э, друзей, да, ваших на сайте в данный момент. Вот посмотрите, в какое время у вас люди вот появляются больше всего. Вот, допустим, у вас есть сегодня 400 человек друзей. Вы же сейчас будете для них как бы, это все дело писать. Поэтому определитесь, посмотрите несколько, вот, допустим, неделю, понаблюдайте, когда чаще всего у вас бывают люди. И если это, допустим, там обед там, с часу до двух, да, и там с 18 до 19, значит, два поста нужно будет сделать. С часу до двух, с 18 до 19. И будет замечательно. Дальше. Возможно, повторная публикация поста. Это возможно, но если вы делаете хотя бы хотя бы раз, а если два раза э, в день пост э, публикуете, то, конечно, через месяц пост можно повторить, потому что, представьте, сколько у вас, да, не меньше, чем 30 постов будет, то есть прокрутить его будет достаточно, причем за 30 дней за этих у вас уже прибавится достаточное количество человек новых, да, и этот пост можно, в общем-то, будет повторить, тем более, если он обязательно должен быть удачным, то есть те посты, которые, ну, видите, что они не сработали, ну, Придержите, возможно, они сработают чуть позже. Значит, очень важны комментарии под постами. Люди точно так же обиж... обожают их читать, да, как и, в общем-то, вашу историю. Поэтому обязательно отправляем на прокачку в чат, просим комментарии и стараемся выводить свою аудиторию на разговор. Значит, ну, как бы, что это значит, да? Заканчиваем свой пост всегда воп либо вопросом, да, а как у вас, да, вот данная ситуация, а как бы вы поступили, допустим, э если бы с вами что-то такое подобное да, случилось, и так далее. То есть спрашивайте у своей аудитории, спрашивайте, пусть они вам отвечают. Э поначалу это э как бы будет все тормозиться, но потихоньку все равно вовлекаться аудитория ваши вопросы ваши комментарии начнет и чем больше вы будете спрашивать тем интереснее будет с вами общаться обязательно не только вот допустим задавайте вопросы своим да оппонентам спросите у людей совета допустим получилась какая-то вот у вас ситуация спросите как же мне поступить что мне делать в данной ситуации вот как бы поступили вы да допустим и так далее старайтесь обмениваться мнениями чтобы у вас был постоянный диалог в комментариях тогда будет очень конечно видно вот это вот движение до да, вашего поста и люди действительно будет интересно потому что очень часто заходишь как раз к тем людям да, где вот бушуют комментарии хочется почитать а что же будет дальше И извечный вопрос, да, о чем писать, когда у вас нет больших чеков, автомобилей, путешествий, да, когда вы только-только пришли в бизнес и, в общем-то, у вас там может быть на страничке 100 человек и не больше, да, что же вам делать? О чем же писать? Пишите обо всем, что вас окружает. Полезные посты, интересная и полезная информация сферы жизни вашей целевой аудитории. Я уже говорила, да, ну вот определились с целевой аудиторией. Не надо прям так сильно привязывать к бизнесу. Начните пока пробовать какие-то интересные посты, которые будут интересны именно вашей целевой аудитории. Ваша аудитория начнет привлекаться на ваши посты и начнет добавляться к вам, друзья. Ей будет интересно читать такую вот нужную полезную информацию да? старайтесь такие вот ценные уникальные посты допустим можно даже по рекрутингу то есть вы пишете как о, о чем-то не в бизнесе да потом раз пост о рекрутинге потом опять что-то полезное полезное такое не касающее бизнес, бизнеса да Потом раз допустим о возможности социальных сетей сейчас очень часто сети обновляются какие-то новые предложения появляются, да, вот вы нашли что-то интересное в интернете, возьмите напишите об этом пост своей на своей страничке, что вот я нашла такое-то приложение классное, вот оно полезно, вот тому-то, тому-то, тому-то, и люди будут считать дальше, ну конечно же о себе, ну тут без вопросов, то есть пишите о себе, о детях, о ваших успехах, неудачах. Спрашивайте совета, что было, как изменилась ваша, ваша жизнь, какие фильмы вы прочитали, ваши впечатления о фильме, ваши впечатления о книге, там, о спектакле, я не знаю, где вы отдыхаете, чем занимаетесь в свободное время. Пишите все. В дальнейшем все это у вас выровнится, и вы будете, ну, найдете ту середину, которой. Ну, которая определит в итоге вашу вот страницу, ваше самооформление. Ну, и продающий пост, конечно, ну, вроде бы как, что, да, писать, еще ни команды, ничего нет. Но в любом случае, да, нужно обязательно рассказывать о том, что вы пришли в такой-то бизнес, что вот, почему вы пришли, вот, захотелось, допустим, интернета, да, как вот интернет перевернул вас, ваша жизнь, ваше мышление, почему вот вы решили именно вот этим вот заняться, да, а не вот тем, то есть... Все обязательно описываем. В итоге вы увидите, как начнет все э, прекрасно работать. Самая главная рекомендация, которая относится к написанию именно поста, это каждый пост нужно пропускать через себя и создавать свою историю. Я прекрасно понимаю, что очень сложно придумать все вот эти слова, э, все какие-то порядки, цифры да, э, все это свести в одну тему. Э, поэтому я вам просто советую, конечно же обязательно. Пожалуйста, на просторах интернета множество лидеров, которые работают по брендовым страницам. Заходите, смотрите, что они пишут, поймите, где больше лайков, какая тема больше раскручена, почитайте ее. Но не просто берите и вот копируйте, да, вот просто взяли мышкой, скопировали и ставили к себе на страницу. Ни в коем случае так делать нельзя. Вы ее прочитайте, переложите ее на себя. Свои слова вставьте, свои картинки вставьте, свои мысли, свои идеи. В итоге ваш пост получится просто уникально. Вот это действительно на самом деле будет очень интересно. Так, и самое, конечно, теперь главное. Все, для кого мы это делаем, это, конечно же, мы делаем для людей. Но как? Э -э -э Пишем вроде все замечательно, красивые посты, а людей нет. А людей нужно привлекать на свою страницу. И как же это делать? Давайте разберемся. Вот у ну, меня есть несколько, ну, прям раскрученных таких моментов. Ими надо, надо обязательно пользоваться. Итак, еще раз повторяю. Да, вступаем во все возможные формулы по вашей целевой аудитории. Группы по вашей целевой аудитории в социальных сетях обязательно пишем интересные комментарии в группах и на форумах. то есть вы вступили в группы допустим те же мамочки или там одежда для детей там неважно, да, вот если вы э, целевую аудиторию определили мамочки смотрите что актуально для них либо допустим вы вступили в группу по бизнесу до да, какую-то обязательно пишите в комментариях для мамочек один комментарий какой-нибудь интересный так чтобы он мог зацепить и сказать обязательно оставляйте как бы я много знаю там что-то интересного, мне есть еще что рассказать. А вот, вы знаете, у меня на страничке есть вот такой вот пост, зайдите, прочитайте. То есть заинтересуйте человека, перейти по вашей ссылке. Если вы в бизнес куда-то в группу вступили, смотрите, что э, пишут, какие комментарии. Допустим, пост э, доп, по тому же привлечению трафика, да, вот допустим, да, какой-то. И пошли комментарии. А вы напишите, вот а я знаю там 10 способов привлечения трафика. У меня там есть на странице, вот два из них вот такие-то там, остальные у меня на странице. То есть люди обязательно к вам перейдут и посмотрят, что же это такое. Естественно, приглашаем друзей, ставим лайки, то есть опять же заходим в группу со своей целевой аудиторией, да, можно таким образом, можно по хэштегам, допустим. Если вы, вас интересует бизнес-группа, допустим, вы набираете хэштег пожалуйста по фотографиям ставим лайки на фотографии люди получают лайк заходят, смотрят, да кто такой что был да, что видел допустим в тех же одноклассниках вы можете просто гулять по страничкам то есть не надо ни лайки ставить не друзья приглашать просто заходите на страничку к человеку к интересующемуся да вот просто походили ушли то есть человек видит что у него были в да, только по открытым, конечно, Юль, только по открытым. Человек увидел, что вы были у него в гостях, значит, то есть лайки, приглашаем в друзья, то есть не переборщите с друзьями, друзья, вот сейчас, вот что в Одноклассниках, что ВКонтакте иногда могут. То есть поставьте себе, как только копча выходит у вас, все, значит, больше не делайте. Иначе могут страничку просто заблокировать. То есть, приглашение с друзьями нужно, конечно, себя э, стараться ограничивать по минимуму. Лайки, пожалуйста, гуляние по страничкам, там, где видно, вот в Одноклассниках видно, ВКонтакте не всегда видно, если не установлена специальная да, программа. Вот таким образом. Существует также еще взаимопиар. Что это значит? Да? Мы можем найти в социальных сетях примерно подобную страницу, не конкурентную страницу до да, подобными вашими параметрами из той же самой целевой аудитории ну, вот смотрите пример да? вы MLM предприниматель ваша целевая аудитория это мамочки например в декрете и у вас друзей 300 штук что мы ищем например продаю детскую одежду такую страничку мы ищем до да? либо как подобную группу не обязательно страничку можно группу подобную да, найти. То есть в ней будет опять же целевая аудитория если это детская одежда это мамочки и примерно же смотрим да допустим наполняемость группы или наполняемой странички там допустим 300-400 человек что вы делаете вы списываетесь с держателем группы или с держателем подобной странички, да и предлагаете обмен то есть вы э, на своей странице рекламируете периодически выставляете пост о том что вот существует такая-то такая-то страница прекрасная замечательная да а э, с той стороны да точно также выставляют ваш пост какой-то рекламный продающий возможно там или еще что-то то есть либо в этой группе либо в этой странице очень хорошо э, помогает вот раскручиваются друг другу ну просто вот на самом деле классный метод причем он является реально бесплатным Дальше. И, конечно же, прямые трансляции. Прямые трансляции существуют везде. И ВКонтакте, и в Фейсбуке, и в Одноклассниках, и на Ютубе. Поэтому обязательно пробуем, начиная с одной-две минуты. Можно вот буквально там сказать пару слов, что здравствуйте, я то-то, то-то, то-то, занимаюсь тем-то, тем-то, тем-то. Если вам интересно, пишите мне, например, в личку. И все, ваша трансляция останется на страничке, возможно, кто-то ее посмотрит и, как бы, увидя вас вживую, да, и услышав вас в голос, заинтересуется и что-то там напишет, да? До проведения, конечно, допустим, каких-то интенсивов или там вебинаров открытых, то есть, кто готов на это, тут может спокойно делать трансляции открытые, да, скажем так, не все секреты раскрывая, а такие вот изюминки, будет, конечно, очень здорово вот, ну, в общем-то на этом все как бы, я думаю, достаточно на сегодня информации, это чисто по социальным сетям кому что не понятно у кого какие есть вопросы все ли понятно по теме, ребят в общем-то, вот у всех насколько я вижу, да по-моему, у всех есть брендовые страницы, и все, да, все понятно, и все активно очень используют свои брендовые страницы, просто замечательно. Спасибо, Ольга. Все, тогда я вам напоследок даю вот такое, такую картинку, да. «Никогда подкова не принесет тебе счастья и удачу, пока не прибьешь ее к своему копыту и на не начнешь пахать, как лошадь». На самом деле, ребят, ну действительно, если вы не начнете работать, да, как говорится, ничего не будет. Какие бы мы мечты перед собой не ставили, без того, что мы не начнем действовать изо дня в день, целенаправленно, делая одни и те же действия, ничего не будет. С места ничего абсолютно не сдвинется». Всё, большое всем спасибо, те, кто пришел, кто будет смотреть э, запись вебинара. До новых встреч!